Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я инженер компании Alter Air. Сейчас мы находимся на одном из наших объектов в жилом комплексе Новопечерские липки. Мы находимся в квартире площадью около 240 метров квадратных. На данном объекте нашей компании были выполнены такие работы, как система вентиляции на базе приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла, которая работает при помощи вав клапанов, вентиляционная установка Яблотрон также система канального кондиционирования на базе пяти канальных блоков фирмы Daikin. пройдемся же по каждому помещению расскажу про принцип работы наших всех систем как были они построены и про систему вентиляции на базе яблотрон начнем с системы канального кондиционирования а потом уже плавно перейдем к системе вентиляции на базе вов клапанов сейчас мы находимся в кухне гостиной мы видим, что здесь у нас будет располагаться кухонная зона ближе к окнам, там, где находится оператор, будет стоять диван с телевизором, то есть где в основном люди будут отдыхать, там общаться и так далее. По системе канального кондиционирования канальный блок у нас стоит в санузле, который находится при входе. Подача воздуха у него идет по железным воздуховодом обязательно в изоляции воздух подается вдоль окон холодный воздух вдоль окон потом он двигается по помещению таким, таким образом охлаждая его и заходит через диффузор в систему рециркуляции такой небольшой изюминкой данного помещения является то что у нас здесь очень много фальш диффузоров что это означает это означает, что для того, чтобы наши диффузоры вписались в дизайн светильников, мы использовали их согласно дизайну. То есть мы видим, что у нас здесь расположен адаптер рециркуляции, то есть рабочая зона здесь будет небольшой. Дальше у нас установлен фальш. Так называемый куда тоже будет вставляться диффузор для того чтобы это визуально смотрелось красиво с освещением но он будет нерабочим а, то же самое у нас и на противоположной стороне только мы видим что у нас рабочая зона порядка полутора метров а не рабочая около 4 метров а, вот соответственно у нас здесь будет такой красивых 2 г-образных диффузора которые будут повторять повторять контур освещения сейчас мы находимся в хозяйской спальне и сейчас пару слов о системах которые будут в данной комнате то есть мы видим что у нас здесь будет два линейных диффузора двухщелевых а в данном стороне подачи здесь будет у нас рециркуляция с этой стороны то есть на подаче мы видим, что у нас э, визуально будет один э, линейный диффузор, но он будет отвечать за две системы. За подачу со системой кондиционирования и за подачу со системой вентиляции. То есть таким образом у нас получается один диффузор, но он отвечает за две системы. И э, в данной зоне у нас будет фальш-фальш-диффузор, который будет э, отвечать за э, дизайн. Да, он будет не рабочим но он будет повторять длину осветительного прибора, который будет здесь расположен. Сейчас мы находимся в тех помещениях. Здесь расположена вентиляционная установка Яблотрон Футура L -Футура на 450 метров кубических в час. В данный момент она тестирует себя и тестирует всю систему. Что она делает? Она включена сейчас на максимальную мощность. Она понимает и измеряет, сколько паскалей сейчас в системе вентиляции в целом. Все клапана открыты. То есть в данный момент она изучает систему вентиляции, которая была смонтирована на данном объекте. Не пугайтесь на ее шум, потому что сейчас она работает на 450 метров кубических в час. А стандартный ее режим работы это максимум 250 метров кубических в час. Сейчас объясню почему. Как я уже говорил, эта система на базе вав-клапанов. Что это нам дает? В двух словах о вав-клапанах и датчиках CO2. Датчики CO2 расположены в каждой чистой зоне, в спальне, гардеробе, кабинете и так далее. А вав-клапана в целом они расположены в каждое помещение. То есть, ну, допустим, в спальню хозяев 2 вав-клапана, в гостиную 4, может быть и 3, В зависимости от количества людей, которые будут находиться в доме и в целом в каждом помещении. Также есть буз которые установлены в санузлах, а вернее в подрозетниках, где у нас включатель света в санузлах но э, начнем с э, co2 датчиков если клиент заходит в помещение э, повышается co2 соответственно датчик датчик это улавливает передает команду на вентиляционную установку э, вентиляционная установка продолжает работать на минимальных оборотах это 110 метров кубических в час но воздух э, во все остальные помещения перекрывается и начинает идти только в то помещение куда зашел э, заказчик если допустим сын его или супруга переходит в другое помещение в детскую там датчик co2 также это улавливает вентиляционная установка продолжает подавать воздух в гостиную там где изначально зашли люди но повышает немножко свои обороты чтобы подать воздух туда куда зашел другой человек соответственно она уже старается сместить к норме co2 в двух помещениях и так далее это дает то что вентиляционная установка максимальный период времени работает на минимальных оборотах это продлевает срок службы рекуператора срок службы фильтров срок службы вентиляторов и в целом, и в целом вентиляционные установки по бустбаттенам баттон установлен в как я уже говорил в подрозетнике в каждой грязной зоне это санузлы гардеробные тех изначально когда никого нет в тех помещениях воздух оттуда забирается равномерно как только кто-то заходит включает свет и одновременно включает вытяжку э, в данном помещении тогда вентиляционная установка это видит она перекрывает вовк клапана во всех остальных грязных зонах включает только в зоне куда зашел человек и начинает интенсивно вытягивать воздух именно в этой зоне буст батон может отрабатывать в двух режимах это быстрая вытяжка и так называемая длительное. время короткой и э, длительной выработки э, каждый заказчик может выставить под себя в приложении магия блатрон и самое основное что нам дает э, система вентиляции на базе вов клапанов это повышенный комфорт в чистых зонах. Что это нам дает? Когда рассчитывают вентиляционную установку на постоянный расход, допустим, 400 метров кубических в час, она включается либо на первую, либо на вторую, либо на третью скорость, и воздух свой подает равномерно в каждое помещение. Обычно это считается так: 35 метров кубических по повышенному комфорту на одного человека, либо по кратности помещения 0,6 либо один крат, соответственно, в спальню подается 70 метров кубических в час когда вентиляционная установка работает на максимуме и точка. больше она туда подавать не будет С системой вов клапанов мы в это помещение можем подавать намного больше свежего воздуха основной задачей является э, поддержание качества co2 в норме спасибо огромное за просмотр если вам понравилось это видео ставьте лайк э, подписывайтесь на наш канал клацайте колокольчики чтобы не пропустить следующее видео также, если вам понравилась система вентиляции на базе DiabloTron, вы можете посмотреть видео на нашем канале о полном обзоре данной вентиляционной установки. Всем спасибо, всем пока!